Всем здарова, с вами Гидролеон 4, и сегодня у нас реакция на Tekken 7 Official Retro Recap Part 2. То есть продолжение первой. Тут уже будет 4, 5 и 6 Tekken. Хихач хотел с помощью... Крови и сильнее, но не получил, потому что у него нет гена дьявола. А он был только у Казуи и Уджина. Джина. Событие Тейкен 4. Тут что Казуи нифига не сдох во втором Тейкене. Хотя строки сына нифига не срослось. Чикен. Я уничтожу своего сына и заполучу полную силу и войска гена. Дэвил Джин Уиллс. События Тейкин 5. Начинаем сразу после событий 4 Тейкина. Это я уже помню. Там и с Джеком 4 дрались. Он так как раз у него. И взорвался Джек. Рейвен. И Хаччи мы из 10. Вступил в турнир. Погоди, а кто организовал турнир номер пять? Если отец умер, а сыны. И... Чего? Узнаем, кто организовал новый турнир. Псу. Ты секретный спонсор турнира. Дайя Пачи Мишима. Отец Хихачи. Взрыв джек-4 пробудил меня Хорошо, я убью тебя, великий прадедушка <связать> Это я, динамические динамический такой Событие Tekken 6. Ларс вступил в турнир. Мне нужно вернуть память. Fight. Алиса включает охранный режим. Встретимся в Джин, за этой дверью великое зло Азазель, пробудился из-за битвы Козу и Джина, почувствуемый гнев, Рау! <говорит> Слишком силен, но не для меня. Владельница девочского гена. Perfect. Да, нет. да, потом он там... Считала, что он погиб, потом его случайно тело обнаружила Рейвен где-то в пустине. В пустыне. Ладно, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до следующего видео.